В этом видео хочу с тобой немножечко еще раз поговорить об осознанности. Что же такое осознанность в моем понимании? Это когда у тебя есть а, ответы, некий внутренний голос, который тебе дает а, ясность, четкость и понимание, куда ты двигаешься, для чего ты делаешь и что тебе сейчас нужно предпринять. У него может, быть, не, быть, у него может не быть всех ответов. Он может честно тебе сказать, что он не знает, что делать. Но он может подсказать тебе, что ты чувствуешь, куда идти, как это делать, где найти ответы, в конце концов. И осознанность в моем понимании – это как раз-таки умение слышать себя, умение соединиться с внутренней частью себя, который, как, у которой у есть ответы на те вопросы, которые вас беспокоят. И что более интересно, в осознанности у вас есть соединенность той частью вас которая умеет задавать эти правильные вопросы на которые нужно получить ответы то есть большинство людей как это не печально я в том числе зачастую не могут задать себе правильные вопросы чтобы получить на них правильные ответы и как вы помните еще со времен школы хорошо поставленный вопрос может стоять очень долго с одной стороны а с другой это уже больше части решения, больше половины решения. И осознанность – это как раз то, к чему полезно стремиться. То есть это то, что помогает начать выстраивать свое видение и помогает такие решить большую часть ваших затыков. Ну, первое, что она делает, важного и полезного. Это помогает простроить видение, куда хочется прийти. Второе, понять, что сейчас не дает двигаться. Третье. Убрать то, что мешает двигаться. Ну и четвертое, уже посмотреть, а что будет после. Что, все ли сейчас идеально. Пожалуй, самое важное, что нужно, чтобы научиться слышать себя. И включать в себя ту мудрую часть. Ту часть, которая умеет задавать правильные вопросы и давать правильные ответы. Нужно на самом деле не так много. Поменять идентичность. Поменять ценности. Ну и за ними же потянется все остальное. Есть такая штука, как пирамида потребностей, как вы знаете. Есть другая пирамида, пирамида Роберта Дилца, пирамида логических уровней. И есть потрясающие простые коучинговые техники, даже самокоучинговые, когда вы можете, собственно, выписать, просто подняться по этой пирамиде. То есть вся наша жопа обычно начинается с самого низу. В самом низу, в самом низу Само основание этой пирамиды, сокружение. И вот просто выписывая, что у вас происходит, можно подниматься, подниматься до уровня идентичности, миссии и там еще выше, и возвращаться уже, трансформировавшись обратно. Я даже записал потрясающую медитацию. Медитацию с провождением, поднятие по логическим уровням, который помогает трансформировать эти штуки. Можете почитать об этой пирамиде и начать как минимум записывать, а в дневнике ввести ну, дневник, и вот там это очень легко и наглядно все прорабатывается. То есть, ручка и тетрадка – это потрясающие инструменты самокоучинга. Помните об этом, используйте это, применяйте это, и все. До связи, до встречи. Всех обнял.